Всем привет! С вами Доктор Вася. Это бой на ИС-7. Это советский тяжелый танк 10-го левела. Карта у нас Утес. Мы находимся в топе. И я принимаю решение ехать через мою. Немного перемотаем. Слушай, здесь неинтересно. Пока мы едем, едем, едем. И начинается самый интересный момент. Когда они ехали, мы видим в них Хэвик, И7. Не он во бывает отъехать назад. Я отъезжаю. Встаю рамбом. А, но из 3 не слушает и вперед. И вставить этот из 3 очень помог мне. Вот он уже дамаживается. Хейк начинает здесь все барабан раскидывать. Вот у него 182 хп, он отъезжает назад. Здесь немножко включен 4Х, перемотку. Здесь плюх получает. Но мы выводим их на наши ПТХ. Ждем. Они забирают быстрее от я начинаю его использую его труп Я подпираюсь. Очень долго стреляю. Вот неудача. Смотрите, они будут сейчас все река жить от меня. Все без урона, заметьте. Пробили. Пробили, пробили, без урона пробили, не Пробили, пробили. Пробили, пробили. Пробили, пробили. Не Пробили. Пробили. Пробили. Пробили. Пробили. Пробили. Пробили. Тем временем к нам подъезжает ФВшка, мы перематываем и видим, что к нам едет уже вофля. вафля. Помощи, и она выкатывается. Даже замаживает семерку. Вот, повезло мне, что под проходит под танком. Ну дальше ничего интересного уже. Просто проезжаем и убиваем всех. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.